Саймининицура! Я так почувствовал, что нет, у нас ветер поэзии сегодня. Это уже ваша версия, да? Океан, фрегат, стакан, пират. Яночка, твой дом океан, а ты в нем фрегат, наливаешь мужу стакан, и он для тебя потом пират. <сёк> а вы тоже в этом лицее работаете? Ой, а как у вас случится? Калина Владимировна, можно я вас так вот называть? Спасибо. <связать> а тут я потом вам оставлю чуть после уроков. -а. <связать> спасибо, Калина! <Катя>, спасибо! <связать> как назовем эту фотку, друзья? <связать> Ленин и пёс! Ленин с цветами, говорю. Вот здесь в этом корабельном сундуке находится приз. Приз, который кто-то из вас сейчас достойно выкупит. Не отпугать словно лично. Это может быть рубль, 5 рублей. Ну, сущая мелочь, господи. Хорошо, сто рублей, но, но мы уже знаем, что у вас есть 5. Так, Светлана Сергеевна. 490. Одна 4... по рецкаями. Правильный ответ, друзья, уже прозвучал. Шерлок Холмс, конечно же! Мужчина сможет выйти сюда, взять вот таким образом вот эту бочку с пивом, приподнять и продержать максимальное количество по времени, тот ты победил. 21, 22, 23, 23 секунды! Все можете без исключения достают мобильные телефоны фотоаппараты, работает вся пресс-служба, ибо мы встречаем настоящее произведение искусства. Мы перемещаемся в самую сладкую страницу нашей программы. Встречайте То!